Здравствуйте, уважаемые коллеги! В последнее время, в интернете особенно, стал замечать очень много таких цитат, стихотворных цитат, причем с таким, знаете ли, опломбом, без обсуждения. Вот, как сказал Маяковский, «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей». Маяковский этого не писал. Стиль, может похож, но это Николай Тихонов, баллада о гвоздях как раз, там о моряках каких-то, которых адмирал посылает в море на какое-то задание, и у кого есть там мать или брат, пишите письма, мы не придем назад». И они ушли, и все погибли, и отстучали по телеграфу телефон. «Приказ исполнен, спасенных нет». И вот последняя строчка «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей». И в интернете кто-то опять пишет. Это Маяковский про большевиков написал, нет, это Николай Тихонов написал, великолепное стихотворение, но вот на него часто ссылаются. А недавно вообще уже тоже такая фраза, его как сказал, крылатый, Песенка, да? «Зато мы делаем ракеты, перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей». И опять же, кто-то из Школоты, видимо. Это вот Высоцкий написал. Кто-то управляет. Да не Высоцкий, это Галич написал. Ребята, это написал Юрий Висбор. Песенка, по-моему, технолог Кузнецова или какая-то такая называлась. Это его фраза, Юрий Висбор, тоже наш знаменитый Барт, актер, актер. «Зато мы делаем ракеты, перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей». Ну это правильно. И не только впереди балета, области ракетостроения, но ну, и в атомной промышленности, в авиации, и в многих вещах. Мы вообще впереди планеты всей до сих пор еще. А вы говорите все плохо. Нет. Еще немного о застольном этикете, да? Но ну, разом застольный, там люди ну, кушают, укрепляют пищу, напитки. Вот. Вам подали, когда можно начинать приступать к еде, собственно говоря, да? Но здесь тоже разные варианты. Ну, скажем, вот если это ну, в гостях, в семье какой-то, может, друзья близкие, не совсем близкие. Но здесь обычно всем гостям подают, сразу набрасываться на еду нельзя, но надо подождать, когда хозяйка подает пример. Кстати, если подали курицу, хозяйка может сказать, не стесняйтесь, давайте есть ее руками, как, как и я. Да? В ресторане курицу лучше есть все ножом и вилкой. Вот, небольшой банкет, да? ну тоже там всех подали всем, ну, может там тамада первый тост произносит, тогда тоже приступают к еде, а еще очень большой банкет, там может сто человек, то и больше, да, ну, вот ближайших людей им подали какие-то кухни, вы ну, тоже можете уже приступать к еде вот, в такой узкой группе что ли, там более демократичные отношения, там не командуют, чтобы прям обязательно по, по порядку и по тостам, вот, ну во всех в разных вариантах, как просто единственно не вам подали, вы сразу набрасываетесь на еду, как надо, некоторые подождать пока. Еще остальных обслужат, тогда к этому приступать. Вот это будет Камерфон. Знаете, коллеги, недавно был такой вказус, факт, и я просто восхитился, как глубоко идеи маркетинга протекают или проникают, вернее, в наш народ. Спускаюсь, я в подъезде на первый этаж и вижу объявление висит. Отключение воды. Ну, я забеспокоился, сразу подошел поближе, когда, во сколько отключают. А там дальше написано. Доставка картофеля мешками. Мешок 35 килограмм, 500 рублей, 14 рублей за килограмм. И телефоны, по которым можно заказать. Вот повесь просто доставка картофеля, никто не обратит морят. Отключение воды все прочитали. Вот уже маркетинг проник в глубокие сферы нашего народа. Знаете, еще раз о неисчерпаемом интернете. Ну, есть разные сайты на любителя, кто и что, но есть вполне серьезные сайты, нам интересные статьи могут быть. Вот есть такая категория писателей комментов, то есть комментаторы. Бывают именно серьезные, интересные люди, статья, она обсуждается, стоит прочитать. Вот, но есть люди, которым недоступно, может быть, вот это содержанием. Ну, зачем-то они висят на этом сайте, все, хотят за себе что-то сообщить. Вот мне стало забавно, я стал даже записывать. Да, там получается такая некая методичка, и даже предсказать можно, что будет. До того, какой-нибудь флут там вставят, и дискуссия идет совсем в другую сторону. Я даже Задорнов как-то говорил. Я, говорю, на сайте вывесил ну, статью, ну, чтобы ее прочитать, нужно 12-15 минут. Уже через две минуты, значит, статья типа что за бред?» или «Автор дурак». Ну, просто есть люди, которые, не читая, они сразу должны высказаться. Ну, может, больные люди, может, абсолютно неинтеллектуальные, интеллектуальные. Вот. Подарили им такую игрушку, интернет, где они могут тайно под ником любую гадость писать. Вот для собавы, просто я смотрю, вот, э, примерно выстраивается в таком порядке. да? Вот ну, некая статья, читали, не читали, первый комментарий. Что за бред? Второй будет. А вы внимательно статью-то читали, прежде чем комментировать? Третий. чё курил автор? Подсыпьте мне такого же, да? Еще следующая категория вылезает. Это баян, это уже было в прошлом году. Вот, потом, хорошо автор себя пропиарил. Сколько автору заплатили? Дальше, вот тот самый забавное. Я уже лет пять назад писал о том, что вот это, кто там тебя читал, вот пять лет назад? Писатель. Ну, он, блядь, Вавяний, да? Слушайте, вот я из Ухрыпинска пишу, хорошая статья, вот я решил об этом сообщить, а то без меня никак. Вот. Чего вы ерундой занимаетесь? Надо работать, заботиться о семье, заниматься бизнесом, все будет нормально. Я хотел бы уточнить, коллеги, и дальше половина диссертации автора, которую он так не защитил. Дальше. Учить им отчасть. Я сам служил на Камчатке, я знаю, там, прочее, прочее, да. Вангую будет такое-то, такое-то. Запасаемся попкорном. И везде надо добавлять 100-500. Вот практически все вот этим исчерпывается, весь бред, который комментаторы пишут о разных сайтах. Зачем они пишут, не знаю. Вообще-то надо уже изучать, это уже близко к психиатрии. Ну, тоже, может, хорошая вещь в том смысле, что вот пар выпускается, да, вот люди вроде, как, я поучаствовал, высказался, чуть не в политическом процессе, может, меньше глупостей в голову придет, вот, а с другой стороны, в солидных сайтах солидные комментаторы, знаете, какой-то уникальный материал даже накапливается, это может потом даже в какие-то политические решения перерасти, в какую-то науку, обсуждение, но вот для какой-то огромной категории людей, вот, ляпнуть ерунду в интернете, для них это вот, как придуть в вечность, ну, что ж, пока это так. Продолжаем разговор о казанских улицах. В центре Казани есть улица, которая называется улица Артема Айдинова. Артем Айдинов был студент КАИ. Он родом из Белиси, армянин по национальности. Учился на первом курсе. Ну, вот боевая комсомольская дружина КАИ. Он состоял ее членом. Леонид Штейнберг. Ну, Штейнберг сейчас возглавляет еврейскую диаспору. Бизнесмен в набережных челнах. Ну, вот они, участвовали в задержании двух преступников. И вот Артема, значит, и ножом. Но Артема спасти не удалось. Для них, слава богу, выжил. Вот, вот комсомолец, студент КАИ, член боевой комсомольской дружины Артем Айдинов. Ну, о нем, кстати, мемориальная доска на улице, слава богу, висит. Кто желает, может хотя бы познакомиться в честь кого названа героя нашего времени Это вот улица. До свидания.